Приветствую всех, с вами снова Владимир И сегодня мы поговорим о внешности Важна ли женщина внешность в мужчине И на каком месте она стоит вообще как бы Восприятие пацана Важен ли статус и деньги То есть мы сегодня разберем внешность, статус и деньги В твоем случае, если ты познакомился с бабехой Потому что очень много пацанов имеют иллюзии о том, если у них есть деньги, статус и внешность, то им дверь в кислый пельмень открыта. На самом деле все абсолютно не так. Во-первых, я начну с того, что внешность – это прерогатива исключительно женщин. Выглядеть красиво – это задача женщин. И мужчина, думая о внешности, он может только думать, нравится ли он сам себе. А не нравится ли он какой-то бабе, шмаре каким-то людям Если мне, например, захочется, блять, надеть какой-нибудь ремень с гвоздями или с пулями, гильзами от Калашникова Я надену, мне будет похуй, кто там что, блять, подумал, я рот ебал, блядь. А почему внешность а, не только не важна, а дальше, даже может послужить отталкивающим моментом Ну вот, разберем пример один с моей матерью как-то был такой момент, когда, а, значит, а, моя мать поехала покупать шкаф в торговый центр. И какой-то хуй, короче, к ней привязался. И такой, типа, ой-ой, женщина, можно вам помочь? И, короче, вот она что-то говорит, да блин, что-то сейчас не надо, приезжайте в следующий раз, короче. Она говорит, и приезжает он в следующий раз, говорит... Галстучек, костюмчик, весь вылизанный такой. Эти а, туфли блестят, причесочка, здесь височки выберет и все такое. И она просто как думает про себя, блядь. Это вот, знаете как? Это как щенок, вот который уже все, блядь, готов нахуй. На все, блядь. Почему? Потому что он всем своим видом хочет понравиться другим людям Он не хочет самому себе нравиться Он хочет другим нравиться Но не себе, себе он не нравится То есть он фидбэк получает в глазах окружающих То есть если окружающие говорят nice, он ху, успокоился Но для женщины это не так Для женщины это означает, что ты более ведомый человек да, может быть, там какая-то баба оценит стиль, хуиль, там еще что-то, но в долгосрочной перспективе это не играет никакой роли. Ну, а, короче, дальше. Все моей матери этот чепушило отвез, все там вещи, короче, ну и нахуй она его послала, естественно, никакого продолжения ничего с ним не было. Вот вам и внешность. Вот, и очень многие пацаны, они ошибочно считают, что нужно там волосы выдирать, блядь, из груди, нахуй, с рук, блядь, хуй брить с яйцами Вот у меня знакомые, блядь, сидим на пляже, они, они бритые, там все лобки у них, еще какая-то вот это Они говорят, говорят, а что ты, блядь, ну, лобок не бреешь, короче, я говорю, а нахуй мне его брить Они такие, ну тебе же баба твоя миньет делает Я говорю, ну да Они говорят Типа, ну ей неудобно, там волосы в рот поваляю. Да мне похуй, блядь Опять же, почему я должен подстраиваться, блядь, под пизду? Почему я должен, блядь, думать о том, что неприятно Ну аккуратней соси, блядь, придерживай волосы рукой, ёпта Нет, они думают, пилинги, шмилинги, ходят там в какие-то эти, блядь а, Солярии, хуйляри Я, кстати, тоже ходил а, в солярии но это для себя типа чтобы витаминчик Д там в коже блять ну зимой там но не для бабы чтобы смотреть в зеркало и самому себе нравится да у меня была какая-то легкая доля нарциссизма когда я был моложе но не для бабы не для бабы ёпта для себя Нет. и многие путают вот внешний как какой-то атрибут в виде, блядь, какой-то, блядь, дорогой машины или внешности, что это, блядь, кого-то зацепит если ты делаешь на эту на это ставку, ты проиграл более того, я вам могу сказать а, я знал таких людей просто вот человек сидит а, на герандосе у него нет одной ноги он ходит на пустылях и у него есть девка которая бегает ему за дерьмом она покупает ему наркоту Ä, приносит, и он ä, бахается этой меркотой, знаете куда, в пахлую вену, и что, это страшный мерзкий ублюдок, от которого воняет, который выглядит как бомж, у него нет ноги, он сидит на герре, он колется, он больной, кривой, косой, он, кстати, уже сдох, по-моему, насколько я знаю, но у нее есть баба, и довольно, блядь, нормально выглядящий, это просто ему непостижимо. А это какой-то есть миллионер или еще кто-то, у него есть баба, который разводит его на деньги, в хуй не ставит его вообще. Это он все для нее делает. Так какой самый главный критерий? Это критерий, то, что она делает что-то для него, а не он для нее. Это единственный критерий. Но об этом позже. Хуй с ним. Дальше. Статус. А вот у моего, опять же, друга, блядь, есть лка. У нее куча спонсоров, блядь, лохов Которые она разводит Она их как, блядь, целое стадо оленей, блядь, держит Как целое стадо баранов, блядь И вот они и покупают покупают, все, блядь Они ее возят, она у них ночует Они деньги дают на то, на все, на пятое и десятое Причем это люди, блядь, статусные Кто-то там, блядь, какой-то декан университета, блядь Кто-то, блядь, там богатый Кто-то, блядь, какой-то инженер, блядь, строитель Тоже с квартирой, с деньгами, все, жениться, зовет, блядь, машины, ничего не работает. Она с моим другом, который не работает, живет с мамой и постоянно, блядь, употребляет наркотики. Пиздец! Почему так? Опять же один критерий, они все для нее готовы делать, и они и нахуй не нужны А этот ему похуй Вот она ушла от него, он, блядь, обкурился И лежит там, блядь, не знаю, играет, блядь В приставку ее, ему похуй Вот главный критерий Дальше, блядь, что касается Статусности еще А вот у меня девка была недавно, не знаю, моя До сих пор она не моя, хуй знает Короче, что-то мы с ней общались По поводу общих интересов и, Ну я и сказал, что мне слипкнул Нравится группа А она такая, о, типа я общалась с гитаристом А я вначале подумал с этим Миком Томпсоном Думаю, ну Мик томпсон ты -то это хуйня Вроде там, это чувак Седьмой номер В короче. короче Говорит, да нет, Джеймс Рут я, А я такой, о, хуя, Джеймс Рут В натуре общалась с ним Бац-бац Потом личку пока с Гостемейном общался Я думал, пиздит, реально общался И реально люди цепляются То есть К любой девке Цепляются статусные люди к любой. Вот просто представьте себе, если вот у вас есть даже страшная баба, которую вы знаете, ну, я бы не сказал, что прям страшная бомжиха, блядь. Зинка там с пробитым, блядь, шнобелем каким-нибудь, которая соль курит, блядь, и пьет конечный спирт, нахуй, Хачевский, блядь, с подвала. Нет, ну, просто обычная, блядь, девка. К, к ней будут даже, блядь, подкатывают люди вот мировой величины ну не мировой, ну, блядь, ну довольно известный и обеспеченный и даже у этой, блядь, алкашки, нахуй нарколыги, блядь, есть, нахуй такие, блядь, ну не, покровители это смешно, блядь, покровители это в компьютерной игре, блядь какой-нибудь там, нахуй, демон, ёбаный а, блядь, люди состоятельные с деньгами, с квартирами, со всей хуйнёй ну так что? она с ними? нет Ха. И это бабы с ними нет. Так деньги, статус, внешность что? Где это? Про внешность, еще сейчас расскажу. Многие вот качки, блядь, всякие фитнес, блядь, нахуй. Модели хуели, они на, э, э, помешаны на внешность. Вот я еще раз скажу. У меня есть друг. Ну вот, блядь, пиздец. Это как после атомной войны, нахуй. Но девка у него. Просто, блядь. Вы не представляете, что такое после атомной войны. У него действительно есть врожденные, блядь, дефекты. Лица. Деформации, блядь, лица. Ёпта. Тот же самый суперсус, блядь. Еще кто-то. Есть, есть даже люди с уродствами, понимаете? С уродствами. С врожденными, там. Уха нет, блядь, носа нет, там, блядь, зубов нет. Еще какая-то хуйня. Но именно... Про поведение и позиционирование себя с девушкой дает такой результат, что она его хочет, а других, которых готовы бабки все давать, давай сейчас блядь, на яхте полетим деньги, вот тебе все блять, она с ним не будет, либо она с ним будет на, только на короткий срок в качестве друга, но она ему не даст, или даст один раз и все, но она не будет и к нему чувств любви испытывать. И пацаны этого не понимают, и они ударяются в достигаторство Блять, надо сначала денег заработать. Деньги, блять, заработать деньги. Надо сначала накачаться. Надо сначала, блять, подстричься. Надо сначала, блять, то. Надо сначала это, это, блять, до бесконечности. Да нет, ёпта. Вы достойны, чтобы вас любили просто так. И вы должны пользоваться девушкой, а не она вами. Вы должны ее деньги забирать. Вы должны жить у нее дома. Вы должны, блять... Нахуять, снимать у нее, блять, брать кошелек, вот так вынимать все деньги, выкидывать, ведь пошла нахуй отсюда Вот. А все, а все получается то наоборот. Женщина, она создана для использования тобой, блядь, тобой ее. А получается то, блять, полный нахуй этот ее, как сказать, блять, БДСМ я это назвал. Когда парни, блядь, стропонит нахуй, стропонит, берут стропонит и в жопу ему засовывают. То есть, если ты так живешь, ты можешь натурально считать себя петухом. Значит, это не ты пользуешься, тобой пользуется. Так как, какая здесь может любовь? Причем, блядь... Ай, блядь. Это настолько распространенное явление. Я не знаю, как, почему, блядь, в России так. Это, это реально совок, потому что совок так воспитал. Что с детства слушайся маму, делай все для мамы. Я понимаю, откуда это берется. Я даже, блядь, могу объяснить. Короче, рождается мелкий пиздюк в детском садике. Ему говорят, не бей девочек, не обижай, блядь. А девочки уступай, блядь. Девочка, нахуй, это, блядь, святое. Вы все мальчики, блядь, угнетатели, спермабаки блядь. Вас всех, нахуй. Надо, блядь, в угол ставить. Унижается, пронижается самодостоинство. И первое, что он встречает Когда я бабу, которая ему нравится Он боится ее обидеть Это вот как мама в детстве Ну там, сынок там, блядь Взорвал нахуй бомбу какую-нибудь Вот как я, блядь В детстве поджег, блядь, там какой-нибудь шкаф блядь. Мама, ой, ой Плачет, ой, маму И, А ты такой, блядь, ну не хочу мамочку обижать И делаешь, как она говорит Один раз, второй раз, третий раз, пятый, сотый Двухсотый Все, ты уже привык не обижать женщин, ты привык ими не пользоваться, ты привык относиться к ним лучше, чем к себе. А вот женщине этого не нужно. Этого ей не надо. Не надо ей этого. А вы спросите, а зачем она меня тогда переделывает, если ей этого не надо? Тогда получается, ей надо это. Нет. Это происходит инстинктивно. Спустя какое-то время, после того, как ее выбили, у нее включается процесс подчинения мужчины для того, чтобы он воспитал потомство. А поскольку большинство семей брошены в России без отцовщины 90-е, а до этого Советский Союз, и высокая смертность была мужчин, и вообще в 90-е все мужики вымерли, до этого все вымерли на войне, и концлагеря бла-бла-бла, воспитались целые поколения миллионов людей которые стали рабами, баб, баб-рабов. И вообще безвоенное время порождает инфантильность у мужчин. Поэтому получается как бы парадокс. Женщина хочет, чтобы ее использовали, ее насиловали, ее унижали, но переделывает все равно мужчину. Потому что это инстинкт, она хочет бороться, она хочет проверить на зубок тебя. Что ты сильный чувак или нет А получается, что сразу, что нет Она говорит, так, здорово, слушай, пошли в кафе Ты такой, давай, пойдем Садишься, счет, блядь Ну, конечно же, ты заплатишь, еб твою мать Куда ты денешься? У тебя уже все, у тебя программа, блядь, с детства в голове А я говорю, блядь, слушай, заплати за меня Я девке говорю, так, заплати за меня Она платит, и все а если не платит, я говорю, ну пошла нахуй тогда. Вот и все, она говорит, ну ладно, блядь, хорошо. И все. И все, она сразу тебя любит. Потому что ты, блядь, нормально себя ведешь. Ты нормальный человек. Ты нормальный человек, когда ты так делаешь. А когда ты платишь, блядь, когда ты, блядь, я статусный, да на кому нахуй твой статус не нужен. Ты это, блядь, друзьям своим можем можешь показать. А еще почему статус, неважно. Внешний статус отношений. Потому что статус определяет тебя только в обществе. И это интересно вот на первые пять секунд. Это вот как вот Джеймс Руд, блядь, а это моя бывшая или не бывшая телка, хоть просвещ, не знаю, общалась с ним. Ну, у него статус есть, и у меня есть какой-то статус, и у всех есть какой-то статус. Там на районе, блядь, в городе, в стране, там в мире. У всех есть статус, безусловно. Но это только как индикатор, что тебя заметили. Вот, ты как бы на горизонте, ты где-то мелькнул, да, ну тебя заметили, с тобой начали общаться. И все, то есть это первый, это на первые пять секунд общения твой статус. Вот, а жена была у Мелы Гибсона русская, да развела, кинула его на бабки жестко, брауц, сна. Или вот а, тот же, блядь, Бритни Спирс, ебучая ее этот, нахуй, а, поцк, который ее на четверых детей кинул и на 12 миллионов долларов. Ей помог статус? Ей помогли деньги? Ей помогло, что она, блядь, звезда, нахуй, с мировыми Нет! Почему? Потому что статус и деньги для бабы, а с бабой ты, скорее всего, познакомишься с обычным, не статусным, и не с денежной. А если познакомишься только с каким-то крестным мыслом. Это для нее только повод воспользоваться этим статусом. Для нее это только повод отжать твои деньги. Это как а, богатый человек познакомится с грабителем и будет думать, что, а, скорее всего, он что-то получит от грабителя. Охуеть, какой план. Вот тот самое пацаны. Они не понимают, что если... А, Женщина с ним знакомится и у него есть деньги То это на миллион процентов ради денег Иначе бы она с ним не познакомилась И поэтому, естественно, ему нужно притвориться, что у него их нет И он не будет на нее тратить деньги Даже я говорю, а, ебать, вот я работал в Японии, блядь, еще в миллион раз расскажу эту историю А вы, блядь, ну короче, там была баба-уборщица она сказала, что у нее муж, блядь, владелец одной из частных веток в токийском метрополитене, я подумал, что она пиздит. Потом она показала фотки на фейсбуке своих детей, все. Муж зарабатывает в день, по нашим меркам, 60 мультов рублей в месяц. То ли 30, то ли 60, неважно, даже если 5 или 10, это ебанутые деньги. Но он ей ни копейки не дает, ни копейки. Она за свои деньги своих сыновей отправляла учиться в Америку, при том, что она уборщица откладывала и отправляла. Это она вкладывала, блядь, в его детей, блядь, в своих детей. Но он ей ничего никогда не давал. Ничего. А почему? Потому что как только он ей даст деньги, все пиздец. Он для нее станет спонсором. А спонсор нахуй не нужен. Знаете почему? Потому что женщина никогда не будет воспринимать спонсор как любимого и достойного мужчины. Потому что природа мужчины пользоваться женщиной. Природа мужчины пользоваться женщиной. И даже если она очень красивая, если она ухоженная, она, блядь, сладенькая, блядь, она такая вся, блядь, тю-тю прям. Первое, что я делал, когда знакомлюсь с бабой, я говорю, дай мне что-нибудь. Подарок. Что-то. Купи мне. И все да, скажут, альфонс, альфонс, блядь. О, у, блядь. Как же так? Нет, это не я, Альфонс. Это вы, лохи, неудачники, терпилы. Говорят, там «Да вот там с мамой живешь, там за ее счет. А что вы там такого? И живу, и прекрасно, блядь, мне. И буду жить. Если у меня есть возможность не работать и жить за счет женщин, прекрасно, отлично. И не буду чувствовать никакого ущемления совести в угрызения. Но если у меня есть возможность заработать, конечно, же, я буду зарабатывать для себя, не для женщин. Я буду для себя зарабатывать и еще э, забирать у женщин. Внешность теперь, внешность. И пацаны оценивают внешность себя не с точки зрения женщины, а с точки зрения мужчины. Как мужчина может оценить внешность мужчины? Вот женщина может оценить внешность женщин. пример, она может там увидеть, где там сиськи, жопа, где чё там, где чего больше, нано. Мужчина может внешность мужчину более-менее. Но он не видит себя с позиции женщины никак, как он может оценить, как он может понять, что нравится, что не нравится. И опять же, внешность, это опять же первое, как и статус. Ну, там накачан. А для чего он качается? Какая у него цель? Если он хочет, опять же, понравиться, он щенок. Хочу понравиться, хочу понравиться, Цените меня, оцените, погладьте мне по головке. Погладили, молодец, все, пошел нахуй. Я занимаюсь спортом для себя, потому что это повышает мою производительность. Это дает мне больше сил и энергии, я могу больше создавать видосов, больше там заниматься какими-то своими делами. Там. Больше там пиздеть на камеру сидеть Но не для женщины Мне похуй, блядь Нравлюсь, наверное, пузатые, не пузатые я, Мне было 20 лет, я, блядь, наркоманил, блядь, как черт просто я, я утопал в наркотиках Я познакомился со своей первой девушкой, когда у меня были колоссальные проблемы с наркотиками Ничего, меня очень любила, Очень и все. Когда мы расстались, я уже завязал и занимался спортом. Это не помешало нам расстаться. Поэтому внешность, статус и деньги – это заблуждение и, как сказать, это неправильное понимание того, как устроен этот мир. Это не понимание того, как правильно устроена биохимия и мышление мужчины и женщины, потому что женщина из веков всегда была рабыней, и всегда отношения сексуальные между мужчиной и женщиной, это всегда в какой-то мере насилие над женщиной, и а, жизнь а, мужчины и женщины, это всегда в большей мере а, использование женщины в своих интересах и насилие над ней, разнообразно Любая женщина это бдсм То есть она любит страдать. Женщина любит страдать, мужчина не любит страдать. А получается, наоборот, мужик страдает из-за того, что тратит деньги, из-за того, что пытается там как то внешность себе сделать, еще что-то, а ему никто не дает. Вот. А получается, что женщина его используется как цель. Женщина, я знаю кучу женщин. Которые там, блядь, рублевке, блядь, хуйлевки, У них там бэтли, хуентли Да они такие У них взгляды стеклянные, блядь Это куклы ебаные Они несчастны глубоко нахуй Они там только со румс сидят с подружками Блядь Грустно, плохо Настроения нет, блядь Все не ебет никто, нормально. А только есть вот этот пузатый лысый лох С деньгами вот и все. Делайте выводы. С вами был Вован. До встречи. Скоро я буду устраивать тренинги. Все, выхожу офлайн. Ютуб идет нахуй. Все круто. Пока. Удачи.